Hello, kids. We are here to talk about jobs. В этом видео для детей, которые изучают английский с нуля, мы побываем в Лего Сити и вместе с героями Лего выучим много разговорной конструкции на тему профессии Jobs for Kids и узнаем, как правильно задавать различные вопросы на эту тему и отвечать на них. Смотрите это видео, если вы хотите, чтобы ребенок Практиковал разговорный английский для начинающих и говорил сразу правильно и целыми предложениями. С вами Диана Белан и онлайн школа ILS. ILS. Your bilingual future. Good morning, city is a policeman. This is a policeman. This is a pilot. This is a pilot. This is a sales assistant. This is a sales assistant. This is a chef. This is a chef. Policeman. Policeman. This is a policeman. Policeman. Policeman. This is a policeman. Pilot. Pilot. This is a pilot. Pilot. Pilot. This is a pilot. Sales assistant. Sales assistant. This is a sales assistant. Sales assistant, Многие родители хотели бы, чтобы ребенок изучал английский сразу правильно, с красивым произношением. Быстро научился читать и писать, знал много слов и при этом получал массу удовольствия. Как это сделать? Вкладывая в занятия всего по 20 минут в день. Узнайте, перейдя по ссылке под этим видео. И ребенок будет упрашивать вас заниматься английским еще и еще. А мы продолжаем. What's his job? What's his job? Is, he a pilot? Is he a pilot? No, he isn't. No, he isn't is he a policeman is he a policeman no he isn't no he isn't is he a chef is he a chef no he isn't no he isn't is he a sales assistant Sales assistant. Yes, he is. Yes, he is. Honey, where are my pants? Tonight on Where Are My Pants? Honey, where До встречи в следующем уроке, где мы выучим еще больше профессий и будем продолжать практиковать английский с героями Лего.